Так, ребят, как меня видно, как меня слышно, проверка звука. Так, сейчас я сейчас. Так, туда сюда опять. Сейчас я там пост пятьсот пятьдесят два. Все видно и слышно. Спасибо, гонщик. Спасибо, хост. Привет, друг. Добро пожаловать на стрим. Угу. Хост 552. Рост гонщик, солдатик, пигас. Вы где? Походу они уплыли. Они сейчас под, подтянутся. Сейчас, может, он. Так, ладно, с Максом Пэйном буду, значит, Игровой разбираться Игровой канал Лайф Пигас. Асанек, здоров. Здоров, здоров. Здорово, здорово, Пегасик, привет. Игровой канал live Пегас. Не Пигас, а Пигас, я тут. Не Пегас, а Пигас. хост 552 а пигас сегодня по чем будет стрим будет по метро 2033 а вы о чем там разве у пигаса у пигаса есть э, стрим я что-то не знаю Игровой канал Live пегас У меня стрим, если будет, то вечером и недолго. У меня брат болеет тяжело. Mm -hmm. Ясно, ясно. Я сегодня тоже хожу, как мутная крыса. Так, Лара Кровки. канал пегас Первая часть. Да. Хост 552. А хорошо, у Пигас есть YouTube канал. Mm -hmm. Так, Лара Кровки. Первая часть игровой канал лайф пегас человек много чего не знает да мне некогда 552. как бы следить за этим ну хорошего ему выздоровления да это главное соглашусь и поддерживаю так все запускаю игру Смотрю, чтобы игра захватилась у вас. Игровой канал Live У меня, наверное, темпа меньше, uh -huh. чем у брата. У его 38.1, а у меня 37. Угу. Uh -huh. наверное. Так, новая игра. Хост 552. Я, кстати, тоже заболел ангиной в какой-то раз. Ну, то сейчас так, уровень средний. Один известный путешественник сказал: исключительно не а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключилась Но приключения сами нашли меня. Токстрим без вебки будет так как Последняя часть игры Лары Крафт. Что нас я поддерживает. Сейчас, пока не пишите, потому что игра громче чата. Я То, не слышал. Сейчас, ребят подождите мне надо тут кое-что отрегулировать не что-то ладно так мне нужен чат что вы там пишете рекруфт это вот. нет хост 552 кстати, эту часть я прошел за 4 дня. Mm. Хвост 552. Звук отрегулируй. Да, сейчас отрегулирую, подождите. Потому что что-то она громче, чем, чем я могу быть. Так. Господи, где это все отрегулировать? Вот. Звук чуть-чуть потише а то прям глушит она меня если что скажете будет тихо будет будем, будем менять Как вам слышно сейчас игру. Сразу проверяю. Хост 552. Охренеть завтра мой класс в школе будет на дистанционке, а я парень им везет только на один день, и то самые сложные дни это среди четверг. Mm -hmm. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Кост пятьсот пятьдесят два, да все норм. Это главное. Вниз. Ай, че прикупал. Ох. Хост 552. Кстати, в каждой части в финале постоянно появляются зомби в этой части самураи, которые живут уже около 500 да, лет. Да-да-да-да-да-да-да. В части Византийская империя, да, да, да, да. в части зомби, которые живут как 3000 лет хос а попробуй написать слово дружба гонщик привет. гонщик привет привет привет ребята не забывайте попробуйте написать слово дружба мне интересно, сработает эта фигня или нет сейчас Дружба. Угу. А, да, все работает. Без мтфа, да, сработает. Все. Это... Да, вот все все я все настроил правильно то есть вот вот по этим ссылкам кто написал слово дружба можете переходить и чатика и подписываться на дружку и что она Игровой Пигас понял, что я за фигня. Я настроил это. Ура! Канал Pegas. Вот, на Пигасика сейчас выйдет. 100%. 100%. Да. Можете подписываться на него. Спасибо. А что, спасибо? привет друг добро пожаловать на стрим ребята лайки ставьте чем больше будет лайков чем больше будет на остановиться и вот так вот Пегас. на него уже давно подписан М -м. Гонщик, а ты, у тебя такие ролики, да, там что-то гонщика там... Ну это Шарит этот, как он там? Шарит? Я не помню. Кого удалить? Да, лучше не надо. Если ты этим занимаешься, то продолжай, если тебе это нравится, опять же. Я вот стримлю, мне что-то нравится. Слава богу. Я же на это не забиваю. У меня гонщик... Тоже. Он подписан у меня с ДБД. Гончик у меня, да, с ДБД. Да. У меня он с ДБД это я точно помню. Это вот я сто процентов помню. Какого момента он подписан. Блин, не поджог там одну. Сортивки сейчас у всех не очень. Хост 552. Как мы познакомились с гонщиком с ДБД, когда Саня стремил и он объявился, захотел с нами сыграть и после этого он к нам прилезался, а потом и ДБД и после этого мы играли вместе. Да, да, да, да, да, да, да. То есть такая история длинная вот. Но гонщик вот я кто из всех кто подписался с ДБД. Это гонщик, солдатик, Алина и все. Три человека подписчиков было в тот момент и все. Потом вот единственный кто смотрит. Угу. Угу. Согласен с вами, согласен. То есть из трех человек, кто подписался за ДБД, когда в первый стрим. Это еще первый стрим, я это четко помню. Четко помню, что это был первый стрим по ДБД. На каком стриме? Игровой канал Лайф Как ты сказал, Алина. Да, да, да, которая Алина была. Я не помню полностью никнейм уже там... Ой, гонщик, ой, сохоз, я тебе не скажу... Я не скажу тебе, честно. А я тебе не скажу, на каком стриме ты подписал. Твоя дивизия. Я не помню полный никнейм Алины. Я помню имя Алина и все А ник уже подзабылся. Если честно. Так, ребят, тут надо сосредоточиться. Серьезно. Не помню. Честно, хвост Вроде в Fortnite я играл. С Fortnite вроде бы, а с какого уже не помню. Не помню, ребят, честно, не буду врать. Блин. Мне ту кнопку нажал. А чё это по Вы думаете, я всех запоминаю, кто ко мне подписывается? Ребят, вы думаете, я всех запомню, кто подписывается? Это, конечно, раз в сто лет приходит и все. Что вы думаете? Всех вас упомнить? М -м -м, нифига. Не получится так. Чего-чего? Буду... чего чего что она знает эндрипс Блин, Привет. там. Хорошего стрима лайк. Стрим, вот, знаете, вот тебя, вот тебя, вот помочь, да Я уже не помню примерно, что там было как там было так там что-то солдатик писал я уже не успел uh, так Сейчас хорошего стрима uh, la -la. там что-то 2. Да, так и было. Я хотел тебя обмануть. собаками. <cái movie> а кто новый подписчик? Вопрос Игровой канал пегас Саня, если это та самая, которая знает то, чего я был в КВН, то все ясно. А кто новый подписчик? У меня вопрос. Или мне YouTube вернул старых подписчиков? Или меня глючит? Нет, меня не глючит, 114. 552. Ну, после этого мы подружились. Это был новый да. Канал Я, хазе. Я тоже ХЗ. При... Ребят, кто сидит, При... можете... Новый... Не забывайте писать слово ДРУЖБА. Канал Подписываться, Андрей ссылки. Андрюха. Может быть, Андрюха не знаю кто может youtube просто мне вернул старых подписчиков обнови. обнови обнови выйди обнови и сзади опять увидишь разницу okay. без слов вот, написал человек, все. Он выдал ссылочку, можете подписаться на человека. Дружба. О а а чем мы ару? Что? Что сильно громко говорю? метро угу. Так, а так лучше? Сейчас я еще раз тише еще сделаю. Так лучше меня слышно или хуже? Пегасик написал, на лайф пегас написал, что громко говорю. Сейчас лучше? Yes, <coughs> ну метро не самая моя любимая жанр. Лучше что-нибудь типа там райдера Не забывайте, если кто хочет. Можете подписываться, писать лайки, писать свои комментарии. Не забывайте про лк группу Все ссылочки в описании. Не забывайте писать слово ⁇ дружба ⁇ Так вот. Игровой канал ⁇ лайк ⁇ я имею в виду, когда ты сказал обновить, я в этом плане имею в виду, а так все окей было. Mm. Ну так окей было, просто я тебе говорю подписку, об... чтобы ты увидел, что стало 14. Ты видишь, что 13 пишешь мне, а я говорю обновить, потому что... Ну, ты спустил на без обновления. Переобновите и увидите 114 подписчиков. Либо YouTube мне вернул старую Игровой подписку какую-то. Да точно Чернобыльский, вроде шамана покусал. А чё это си? ТНПС5. Дружба. Дружба, да. Вот он выдал твою ссылочку. Можете подписываться. Можете подписаться, вот, ссылочку выдал мне. Хорошо. Это по скрипту, это ничего. <толкнула> Господи, как он называет это все? Ссылки все эти. лайков как-то вы мало понаставили, ребятки пила все сейчас кое-что У вас не было никакой буферизации четыре человека 4 лайка что за бред держится. Четыре человека, все держится и держится. Хорошо, Держитесь. Не разбегаться. https Игровой канал Лайк Пегас. Понимание, анекдот. Есть кто связи? Ответьте. N3PS5. Пять лайков. Да, пять. Я даже обновил страничку из телефона просто смотрю. Это единственная спичка. слэш слышь слышь www дабл ю точка донати точка ком слэш ар слэш шаман другандич А, кстати, ребят, у нас новый рекорд по просмотрам. Если кто отслеживает канал, то God of War первый зашел. Серия первая, там почти по 300 уже. Подсмотр. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара проходить заработай. Игровой канал Life Пегас. Чего-чего? Приходит как-то два мужика на стадион, один орёт, прикинь, я на хокке бабло подымаю, два орёт, а ты игроки или тренер первый, такой нет, я просто стоматолог. Nightba. HTTPS. Ну Слышь мне игра не за что. Сейчас она занимается поиском штаны Яматай, который правила Биминга, императрица Солнца, она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. А куда все уже на Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Не халатно да они... меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. 52. Я верю тебе. Да Род верит. Погод, Разве, Разве этого мало? Все, ролики по все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Угу. Окей. окей. И сэм, За все время. Спасибо. Игровой Она канал, не всегда Лайк, такая зануда. Я в Хагварсе. Я в Хагварсе. Я серьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Но мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Емотай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Емотай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и две научные степени. А ваше дело, лодка, мистер Гримм. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени, Слушайте, видно. строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда гистюар, нам и надо. Лара, птенчик мой. Я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Хост 552. Пигас, если ты в Хагварсе, то наколдуй 900 подпишеков в Сани, чтобы была одна тысяча. Игровой канал Пигас. Ну там, где Гарри потер учился, я имел в виду. Mm -hmm. Рядом с ним Бермудский треугольник просто ерунда, но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать боли, просто ты написал Хогвартс, а не Хогвартс. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника Дракона. И все разбежались, я смотрю, да, все? Мне это не нравится. Да, вода, значит пройдем. Неужели вы это Хватит. серьезно? Райс права, у нас нет денег на безделье, сейчас или никогда. Ладно, держалась бежал я здесь капитан и мне решать мы идем в треугольник драк тона что я тут делаю <сосы> привет <сосы> друг добро пожаловать на стрим Игровой канал Live Пегас. Хост, я тебе, чудет, Мороз и Холдун, чтоб по щелчку пальца 900 людей Саньку наколдовать. Идти на месте. Да, да, да, да. Это, ну это так, в шутку. Сейчас, ребят, приду, подождите, в туалет вот сходить. Кост пятьсот пятьдесят два пениснутый мне крестная фея. Давай дари Саньку. Игровой канал Лайв Пегас. Хосп щас по шапке получишь. Кост пятьсот пятьдесят два Ахахаха, это культурные слова Пигас. Кост 552 Пенёк, ты здесь эйч титпс слэш слэш в ю точка инстаграм слэш хост пятьсот ой прости не пенек а пенис здесь к вам так как меня и чтите ps слышь слышь точка ком собаками перечитывать надо чат никогда надо играть здесь происходит? Не знаю. Стоп! Лук мне пригодится. Найб. Привет, друг! Добро пожаловать на стрим. Так, пошли дальше. Теперь у меня стык, конечно, не самый лучший сегодня для стрима, но... Надо давать контент. Мне нужно оружие. Так, окей, спасибо. найти оружие. Так, пошли. 553. Пенис, ты здесь ответь. Пенис? Какой пенис? Пенисов у нас нет вроде. Ну, хватай. Ай! Бам, опять упала. Прямой топ. до сразу сушим весь. Может пегас? самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Хост 553. Я, Я ну, принес не тот, который едонорог. Я понял тебя, хост. Мысли твои понятны. На еда. А вы. Да Спрыгните. Немножко поберись, ничего страшного. Так. Ищем хавчик. получил У него пенис на лбу. Mm. Прости. Так. Он mm. любит. <coughs> Сейчас я проверю кое-что. Mm. Mm. Ты на самом сработал.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 Сейчас я проверю. Подождите ссылки. У вас работают вообще? Или у меня все опять слетело? Сейчас я проверю все и продолжим. Хост пятьсот пятьдесят три. Самая раздражаемость, что у меня на шефте было и бег, и кувырок, и угу. Игровой канал Live Pigas. Ясно, ссылку надо иметь. Хоста на мыло. хоста на тоже. Да, да, да, ссылку ссылку, ссылку надо изменить да, Все, ссылка работает у вас. Ой, я что? Сейчас. Все, ссылка работает у вас. Так, включи. Найтбай. HTTPS slash slash www.youtube.com youtube. com slash channel slash учить свой фмбндрп Mm -hmm. Все музыка не будет у вас по вот так все так все Найтба. <связывающие> https //wiki. com club двадцать пять семь один четыре четыре четыре один. Паром по парам паром по парам, парам, парам Идем дальше. О, там ну, стой. Рогаты стоять. Блин. Рогатого не застрелил. Так, все. Ладно, пошли в лагерь. Хост 553 Ну все мне как-то скучно И почему у меня три подписчика На стриме дайте угадаю Кто это гонщик рост, и ты сани или солдат Хост 553 Дружба Ну да. у меня тоже Я сейчас вижу двух под кто-то Да, не забывайте писать да. слово Дружба Учвым Хем Втэ, Эйчтипс, слэш, слэш, дабью, дабл юдабью слэш, Прокачать. Капитан наш На этом аккаунте у меня ноль подпишиков. Что с тобой случается? slash 8 слэш Сейчас, Лара, в безопасности. Мне было так страшно. Это Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Эндьюранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все Хост сходимся 553. ко мне. Хост 553. Подпишитесь, жририри. кто сможет. Я М -м. должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное, помнить, что Хост нужно истязаться. Хост 553. Идти путь на через Наруба. Учвым хтем втэ, ачпс, слэш, слэш в.юту.ком, слэш, слэш, учвым, хем вт. Найтба слэш, слэш, слэш, собаками. Музыка. Я подписался хост. Так, ладненько. Ты просто снимай что-нибудь во и все. Прохождение те же самые на Ютубе. Или ты не любишь снимать Ютуб? Hey. Hey. По графике, конечно, со старым монитором и с новым вообще разница-к разница. разница. Игровой канал Live Пига. Подпишись, Висаня, спасибо. А тут что сейчас два человека сидит. Я не знаю, кто это. Падает. Просмотр будет падать. Nightba. Привет, друг. Добро пожаловать на стрим. не знаю, ладно, ничего не знаю. Игру вообще, надо можно пройти за, за один стрим эту игру. Как Что я знаю. Так, поджигай. 553. Так у меня не работает Табстудиос из-за драйверов, не работает стриминг или ролики снимать. Традиционная маска с Женщина в обличии демона. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. Конечно. Ясно. Странно, сейчас YouTube, походу, обновил ту всю фигню в чате. Модераторы теперь не синие, а не просто серую в чате. Хм. Странно. Походу какое-то не обновление нет. было. Хост 553. Чтобы пройти Ларукров, нужно проходить 24 на 7 и после этого начать проходить. Начать проходить? Сейчас ничего не помню, что он салфаст. А на каком-то уровне играл, если не секрет. Там же от уровня еще зависит. легкий а -а -а. понятно ну, Удивительно, что я прошел за столько времени быстро ну, удивительно я на легком тоже ее пройду за 5 за 6 часов если я буду просто тупо залипать в нее TTPS. Slish-slish-destuart.com. Slish-chinrel с слэш-собаками. Очень если напугала. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Игровой канал Life Pegas. Я с моим малым Но братом, боюсь, которому 11 на лет, на сложном ее на, сложном ее на его ps 4 прошел эту игру. Да, садись. Да, садись, это монстр. Да, Акинка. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, как Не забывайте подписываться на ВК-группу. Императрица Пимико была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Хост 553. Загадочный. И то даже на нем я постоянно погибал, что-либо от каннибала уходил, я постоянно проиграл, потому что нажимал не на ту кнопку, то Лара тупая не туда прыгнула и разбилась, то солдаты по 20 человек зажимают. Угу. Есть такое вот игре. Согласен. Пост <свист> 553. Подпишись на меня я сейчас снова кину ссылку Хост 553 Дружба Найк Https Слэш слэш www.youtube.com Слэш Эй, эй, эй, волки нападают. Вот волки. Получи пулю. Откуда ты выпрямишь? Получи стрелу в шею. Ну давай, волчара, вылазь получить кто-то хочет может сделать репост например контакты или в инстаграм или фейсбук сейчас подождите чуть-чуть добавлю речи чуть-чуть потише СПС за подписку, Пегас. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. С Эли с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Маттенцем. Но я отключилась. Найфбак Девушкам нельзя гулять на землю Надо их найти Достойте, а так же рот слышь Кто-то пойдет с Ларой навстречу роту А остальные разойдутся и поищут Сэмми Я с ней Нет, нет, я с ней Пользоваться-то умеете Когда-то умел Думаю, вспомнил Идите к роту Мы найдем Сэмми и этого матерца 553. Почему Передашь, у меня ну, видно, что у меня 4 человека на стриме, ну по-любому один я пика, ты с планшета, смотришь, а кто 4? Нету, нет, я смотрю, обнови, значит, пост, обнови. Ну, вот. здесь. Я... Не знаю, обнови просто страничку с, с телефона, то я вижу двух человек сейчас. Я вижу двух. Https.www.youtube.com.channel.ferreur.navpermitted.intaymous. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала ларе историю пимика, она Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце сходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете Хост о забыли. 553. А вот два человека ты и я, или ты с планшета не смотришь. Я не смотрю. Сейчас один человек, это ты, наверное. Стало 8 лайков. Неплохо. Найтба. https://www.instagram.com/seniershmin8/ Пясин, сад вперед. Не арита на него. Я играю. Так. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт. Археолог с научного судна. Ля-ля-ля. Подождите. Хост пятьсот пятьдесят три. Если Том Райдер наберет 15 лайков на этом стриме, ты будешь проходить дальше ее. Я ее и планировал вообще проходить, но чуть попозже. Просто сейчас хочется другого. https slash slash club 205714441. Окей, пошли сюда. Так. Видишь, мало людей смотрит. Понятно, но если будет 15 лайков, я ее пройду и так, и так. Что мне? Боятся. Так. Ты... Ты... Ты... Вот это Ты... это мы возьмем мне это не нравится на его слышь слышь точка ком слышь слышь собаками где злая нет ну не Блин. могли бы о волках, угу, могли бы а тут очень много всего то что нам надо собрать Вдруг добро пожаловать на стрим. Еще один храм. Кому они поклоняются? Уитман просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитман с ума сойдет Nightba. от зависти. Но увидит он это на точка ком. Слышь, собаками. Так. Зайка, зайка, так. Пошел в задницу. Добро пожаловать на стрим. Угу. Пошел в задницу. Ах ты. Ладно. Давай, давай, давай. давай вот отсюда. 500 собирай детали и прокачивай лару на очки с деталями есть такой перкон называется но я не помню но его способность когда ты убиваешь какова-то врага с него выпадает чуть-чуть деталей я знаю Го -го хост я прекрасно знаю эту игру я проходил ее уже 553 и если будешь дальше прокачивать перки на детали то еще больше будешь получать угу. так пока мы не можем потому... надо сначала сюда потом идем дальше Кост 553. Я такие... Нет, я да. просто говорю Похожий сразу, чтобы ты начал прокачивать именно интересно. эти детали. Угу. Я буду прокачивать все. Кажется, это сделали недавно. Несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем так. убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. А, черт, нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может тут что-нибудь найдется? Невероятно. Будем искать дальше 553. Но первым делам прокачивай перено детали. Солнце. Что это может быть? Солнце поклонники? Прокачали. Опыта стало больше. Теперь можно про такие сунду Ну ладно, попробуем. давай. 553. Когда прокачаешь, иди до судаки большого и большого его. Чё, какой судаки? Не понял. Кост 553. Да, Еще зайди. Да, я помню, зайди. Ну, я не хочу сейчас певать, возвращаться. Да, Это надо власть. потом. 553 там Бывает еще один был. Да, был да я знаю это, это надо л... возвращаться слыш slash senior очень многое вы говорите как мой отец если только мы сможем выжить кто-то приходит, заходит, что-то Он бы давал 60 Смотрите. деталей. Котер, да какая разница? 68. Неужели ей до сих пор поклоняется? Этот остров когда-то был частью Ямадая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. А, еп, там ваш ранен И возможно, ими Стоять! Нельзя верить h t не забывайте писать слово дружба <смешно> <смешно> Мы сейчас будем крафтиться Понравилось, что в финале его разрубили пополам. Японская старая армия его использовали в виде приманки, и мне понравилось, что его разрубили. Понял. https slash slash desir.com slash chinreslash собаками. Поднимаемся выше быстрее. Давай быстрее сюда. Решила со мной поиграть. Аз меня не уйдет. А ты, выходи давай. Лучше не смысл. Блин Привет, Добро пожаловать на стрит. Прям в голову Правильно Так да что-то цель чувствует что без, па без патронов Без патронов хрязная вся в крайфу. Какая гадость. Найдба. <молит> <Так, давай вперёд>. https <молит> Так, поехали. Не стрелы у нас нету ничего. Мы нищие. Сейчас хост. читает он. Хост 553. Саня в финале мне удалось убить предводителя, и, короче, у меня было два пистолета, а финальный босс ко мне шел с мочеты, а у меня было плоха сына сотрудницы, а я хотел целиться в голову, а стрелял ему по яйцам. Mm. Гонщик. Зай. убил гонщик. Угу. очень понятно гонщик 153 Гонщик привет Night 2 HTTPS слэш Slash Точка ком Слэш Ченрус Слэш Собаками Эй, hey, аж ну ты там еще слышь слышь club Гонщик. Да, сейчас все походу будем болеть. Я сегодня тоже себя чувствую не не айс и Тоже все такое. Да не Спасибо гонщик, можешь на меня подписаться? Я сейчас напишу дружба. Кост mm. 553. Дружба. Mm. Да, в порядке. Вот труп. В каком слэш-ченрелл слэш-учевым хцем ВТА? Гонщик. Я уже давно подписал. Найдба. Привет, друг. Добро пожаловать на стрим. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым и с Ты в порядке? Боже, Родан, кошмар. Тут убивают. Хост, сколько у тебя Кто? температура? Кто? Люди. че температура? температура? Нескольких я сама У меня, у меня вообще у меня за окном было снег по росту шеи. Это шею. всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Хост 550. Предупреди остальных род. Ну, не мы сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Так. Снимаем. А? А это коробка кто же оставил их здесь не знаю даже самое что и у мне было найтба mm -hmm. https slash slash www.инстаграм.com slash senior 8 slash пост 553 но я заболел ангиной mm -hmm. Ночной кошмар прекращается когда просыпаешься но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет. Не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не Сейчас я сюда телепортнусь, потому что там был ящик, который надо было открыть. Вроде тут он был. Так, вот тут, вот тут все не облутали. Теперь пошли HTTPS еще. https slash slash собаками. Гонщик. Не вроде мне так мама сказала. Ну, там нормально сейчас. Если будут кидать, это норму Я сам себя сейчас тоже чувствую, не айсбугут. Больнично не хочу садиться. Пистолеты лучше. Да, 5 июля 80 Идите в паню с всяким простыл где-то. Что у нас там по прокачке? Найди речти тпс слэш слэш w w w точка точка ком слэш шаман друга хост 553. если второй раз нажмешь на кнопку которая пистолет выбегать ты не пистолет глушитель поставишь да я знаю гонщик хост <гонщик> ты скачаешь как ддбн Джо вроде скачивал ДПД хост пятьсот да я его скачал два дня назад, гонщик mm. а. хост пятьсот было скучно без него mm. найт HTTPS <smiles> так, ладно, пошли сюда. Так, давайте без этого И сидите, смотрите, стрим. <гон> <гон> Не надо меня использовать как какую-то сову. 550 А давай сыграем. То вы сейчас побежите играть, и у меня попадет просмотр. Пожаловать на стрим. Пост пятьсот пятьдесят три. гонщик. Гонщик. Если что, буду писать тут. Ну mm. как всегда. А потом я буду сеть идиот себя чувствовать. Гонщик. Окей. Okay. cps slash slash dstr.com slash slash собаками хост 553 Окей, ну я бы Дискорд выписал если бы он у тебя был, я могу тебе помочь с этим. Ну вот вот именно. Лучше переписывайтесь в Дискорде, а не у меня на канале. еще oh, Не нашел подписать. Тихо. Упала. Привет, друг, добро пожаловать Иду. на стрил. Скосп 553 нет гонщик это хуже для меня вот Я пошёл... Тво... Бля... Тво... Давай, не сдохнет Ай! что-то делать, вписывать электронную почту в дискорде в стиме регистрации, вот что мне было страшно. Что-нибудь есть тут? Как всегда, что никуда будет? Были ее крестьян и узнать? Нету больше никакой информации, да? Угу. Блин, нужен огонь. Нужен угонюк. Нужен угонюк. Гонщик. Короче, я писать не буду. В каком смысле ты писать не будешь? Направленный вправо кулак. Mm -hmm. Хост 553. Саня, я вот посмотрел год той вару ютубера. Mm -hmm. И короче, знаешь, mm -hmm. ты мог бы себе поднять уровень здоровья в самом начале, и он бы у тебя был бы больше. Mm -hmm. Хост 553. No, уже поздно. Мы прошли половину. Гонщик, направленный влево кулак. Гонщик С бодэ о чем ты ходишь гонщик то о чем вы с яблок. яблок да я знаю с помощью яблок да можно поднять это все. их найти еще надо все Слава дружба! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Подписывайтесь на VK-3K. Слава богу, ты 553 Но о, нужно найти три яблока были вначале где-то в двух твоих первых Если его не, вернем, не с я знаю пусты надо пусты надо пусты я знаю что там три надо яблоко не знаю надо говорить о том чего Дороже. я не с бы я не знал я буду говорить U. instagram точка ком 8 Сейчас. Сейчас. Сейчас. уже так и будет 8 лайков обиднее так Т.П.С. слэш слэш w. slash w. точка ком слэш ар шаман другая где-то там. Такой себе костюмчик. Сейчас продолжу. слэш слэш дабл ю дабл ютюб точка ком слэш слэш Желье. А на ⁇ Берем. Https slash slash wiki.com slash точка ком, слэш, один, Вот так. Так, что у нас у меня HTTPS. Слэш Точка ком. Слэш. Слэш. Собаками.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 Не собаки молния. Как-то там это сто процентов. Мне нужен только рюкзак. Uh -huh. И все. Так, рюкзак забираем. Помню, что тут собачка сейчас вылезет большая, а, такая. Голодная. Он говорил. Я понял. Затыкаю, затыкаю, затыкаю. Есть. Убили. зажрал немножко опыт. вы быстрее так, рот там давайте про роту сразу больше тут нечего все равно брать да что это вот и все какая-то как дурочка папа пара. -па теперь хочется курочку-гриль. Получи. Маловато. Мало дает курица. Пошли в лагерь, вечером. Угу. подлечим, подлечим. Смотрим. Такая юная леди могла этому научиться. Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку. Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. лайки yeah. Добьем вещи лайков или нет? Лара. Нам нужно послать сигнал бедствия. А я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не так Крофт. Именно так. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Но пока я. Ты случай. Все, что я быстро учусь. Прошу. Береги себя, Лара. Сначала испытай ледоруб. Вон на той скале. Окей. Сюда можно залезть. любят подобные игры подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии не забывайте про вк группу тоже там все будет там все и ссылочки на канал на любой стрим приходила потому что youtube может вам не выдавать не забывайте писать слово дружба Тихо, так вот. удалил чуть-чуть и я выбрался и было ничего. классно что маньяк всех выживших повесил mm. внизу и внизу оставался последний крюк и я его сломал и маньяк не смог тебя повесить готовы ставим лайки это банк подписываться на и провока группу, вступайте. пропускать, снимать. Игровой а. канал LightBGAS. Хост сегодня стрима, наверное, у не меня не жди. Мой долг выяснить истину. Чего не ждать? https slash slash www.youtube.com slash канал лайк Пегас. Я в другой комнате сижу где интернет плохо ловит, то где я обычно стримил брат ледит болеет. Гойщик. Пегас ты с обозначения Канал Попали. Сонет в моей комнате. Интернет очень плохой на ПК, на телефоне номер. Mm. Игровой канал Нет, я, я из Беларуси. Куда <связь> А, да там ты же ставишь что это белоруссия а зачем вы ставите вот эту вот фигню чтобы белоруссия вот эту вот точку принимала саня как дарил форнайт не знаю фортнайт пока неизвестно как найду сообщил Открыть это... 553 Гонщик, у меня есть перк, который позволяет саботировать крюки. Если четыре выживших возле меня находятся, то все выжившие могут по одному крюку саботировать, но это теслимы все вместе. Найдите. HTTPS. слэш слэш дабл ю дабл ю точка точка ком слэш чин слэш учить свэш Как? Гонщик. Я думаю, что хост будет тот. Mm. Игровой канал Light Pegasus. Хотя мой город тоже на М. Ну, mm. no, на М я не знаю. не <смешно> веди oh even... давай какой-то ужастик вечер. Не за что. Найтва. Https слыш точка ком Говорю тебе, Рэйс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. <coughs> Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? -а, -а, а? что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша, класс. Дочка О -о. моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Игровой канал Видимо, папу мой Не слушай. Что вы краткая лису желая, которая убил принца из но потом сам от ее руки и умер. Папа пошла. Ничего. Но был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да, да, иду. Вот значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды прямо рядом со мной. Но я и поднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти, и с тех пор хабри в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспорывайте брюха, вот так. Не торопитесь. О боже, стоп, стоп, стоп, стоп. Найдба. Он вернется? H T собаками. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирный известный А это просто рыба. Да что значит просто рыба? будь трижды. Проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас На Гордона под... Рамзи. Привет, друг, добро пожаловать в Доктор Джеймс Уитман, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюха. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права и я мотаю не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было пять лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Хм. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Mm -hmm. Плайна только подох. Надеяться. Mm. Спасибо Рота за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Может, это какая-то секта но чему они поклоняются это что еще возьмем 3 мы можем прокачать лет пока что Есть. Пошли дальше. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Никаких. Больше. Понятно. Так еще рассматриваем Широчки. Ничего ближе подобраться Наверное, ну как тут чего? не вижу Помогите! Да, разбежали все. Тихо. Тихо. Тихо. Так, как бы так пройти, но мы не заметили. одну катку без мне на тебе хлебала получи период Эдол. Монета отчеканина в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Возможно. Мне три минуты ратаячи. Лежать, собака. Лежи, лежи, лежи. Я сбежал хорошо. Молодец, я Молодец. https слэш слэш этот бонкер времен второй мировой кажется японский шо поехали 550. Это была потная катка за ним. Короче, непонятно, чем это Да-ля-ля. Неинтересно. Нормально. Все я тут. Вот ну тогда нормально все смотреть. Не, не использовать У меня как какую-то саву Ребят, найтба, эйчтпс, слэш, слэш, www.инстаграм, точка ком, слэш, сэнер, 8 восемь Пошли вон отсюда. Ну, лишь знака одобрения, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знак одобрене, знака Добрине, знака Добрине, знак Добро Белда Будда Бабен.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 так нам ну, сейчас вспомнишь что надо здесь, да. гонщик тебе спалит до да гонщик решил мне побить бота не О, я, я посмотрю HTTPS как ты им доходишь слэш Гонщик. Надо гонщик. гонщик. Извини, батэк. Сейчас, подождите. 553 Гонщик скоро ко мне приедет отец, так что я не смогу сыграть. Это кажется, последняя катка или еще потом одна. Так, подожди. Нет, все правильно, значит. https слэш слэшдюарт точка ком слэш ченелс собаками. Сломанный автомат. Ты проще получи. Ну и правильно. Отчет экспедиции. Погодный... Кост 553. Ну отец займет ком. А что она-то делает? Не, М -м. О, не хочу ты. пока. Давай, Ай... голову пули разобрались по 80 дают тупо отец мать и Пожип, Это пиратка. Чего? пиратка. И о чем сейчас? Я не понял. У меня лицензия. Если ты Крофт, у меня лицензия сейчас. лох прокачиваем это все потом будет качаться так не думай куда далее вроде сюда надо как я помню твою, твою странную жопу все пусто было, чтобы так не прыгал больше, хост 553 Господи, он два раза по мне промазал бензопилый. Ну, если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, я чуть не родил. Это прям как из фильма. очень высоко. Опять на Слэш слэш дабл дабл юдаблю точка восемь слэш. Пошли дальше потихоньку. Гонщик. Норм фразе. Шестое сентября восемьдесят 80... второй. Катитесь, вад. Ну сюда. Ну, это дурочка. Хвататься за горячее. Mm-hmm. Давайте сюда. Кто замерзнет еще? слэш, слэш, учить Улетел. собаками ну, иди получи стрелы в голову получи Куда собрался? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яйзавью.ком слэш ченел Прострел, Чё? Пошли наверх. Подобрался. Подобрался. Подобрался. Кто еще? Хочешь? Хули. Получи пулю. Падает, Вылазь, Питер. Брак, вылазь. Ну, на вылазь. Попал. Блин, сейчас здоровик будет. 50. Готов. Потом закончилось на автомате, блин. У -у. да только ты чуть не умер да чуть-чуть не умер. или вы обогрев вот на ибо Slash. чтите слышь слышь вики точка ком слэш club 2057 1 у нас а в игре. Mm. Чок, какие-то солдатские личные жетоны, иероглифы мне не знакомы. Может, времен второй мировой? Ну, может, гонщик. Да, Кратос у тебя залечил. Залечит? Или залетел? Чел? <coughs> да, зашел Кратос. Причем конкретно зашел. Давай все растим. Какая себя? Расти w -w -w -w. Ну это прям по последнему времени это вообще отлично. 252 mm -hmm. то вообще рекорды просто бьет все просмотр <coughs> на последнее время точка ком знак одобрения mm -hmm. это просто все рекорды мои по просмотрам So подписок бы чтобы было больше вот это было бы хорошо <coughs> угу. остальные что-то вообще не набирают по кратусу я смотрю 60 и все я остановилась вообще Ребят, кто из модеров заблокируете вот этого чувака? потому что бот зачем на это бот потому что он кидает ботов то есть реклама от какая то есть там вот Даже Рейс Не забывайте писать слова дружба. Подписывайтесь на канал, ставьте сколько? лайки. Пишите свои комментарии. Что-то Что походу. Восемь лайков сегодня это максимально, что у меня будет. Обедненько. Nightba. https slash slash distioartcom slash chinrus slash собаками. Вот это был привет. Как до ДБЖ? Чего, чего? Приветик. странный ник какой-то как не, не сейчас по крайней мере баки. на данном этапе ДБД пока не набирает просмотров нормально нас ты новенький тут знать Или кто-то сменил никнейм опять Найтба привет, друг. Добро пожаловать на стрим гонщик, это мне и нужно. Там уже двадцать два знака одобрения. Это там это где? Пиши, пиши с ней. Гонщик. Привет, не скоро. Бум-бум. Как вам сигнал такой? Который вот этот никнейм. Ой. Привет, ты кто такой? Привет. Ты новенький? О, сейчас весело будет. Ай-яй-яй-яй. Катаемся на фото. Пока я не жила, рабну. Пока я не жила. писать гонщик. слово дружба лан привет, лан, привет. Пилот. чего опять твой фейковый эти гонщик. гонщик это я я понял тебя заняться нефиг да гонщик тебя заняться не всегда на слышь слышь Мапсик. Мапсик, привет. Привет. Да, гончик, я знаю, что это ты. Мапсик, это тоже ты. Нам заняться не. Ну, пожалуйста. Ай! Слазь себе, мапсик. Мапсики. Ох, как... Я верю, что но Марсик, я тебе только нашел. Угу. понятно, подписывайся. Найба Слеш, слеш, www.донатианалец.com, слыша, ар, шаман, другая дичь. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое, ясное небо, и вдруг налетает буря и избивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара. Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Неплохо хотите лайков иметь. Делла Крофт это хороший оценка. Лара, что случилось? Ой, возникло просто неоткуда. Тучи просто окружили самолет. Мапси. Лара, послушай, я Реклама видел, что он рядом. Да. Документация Google. Да. Может, он на кому-и закидывает, но не все подписываются. Найзба. Https слэш слэшдавью точка ютуб точка ком слэш 153. Я, сражу, что я Хорошо да. Он такой ребятки вариант ай блин погорели да я знаю что ты гонщик давай не надо просто этого это канала ком, слышь, тебя гонщик это и есть гонщик я это знаю точно он уже писал от этого не знаю гонщик это чит гонщик я нарицаю привет друг добро пожаловать на стринг гонщик хахах Mm -hmm. Гвойщик. Гонщик. Ник. Хост 553. А да, кстати, у него со второго аккаунта. Стойте, у меня есть прикол для Сани. Вот mm прикалывается -hmm. ребят нибудь ну, ладно, пошли хорошее место чтобы зацепиться саня шаман геймс привет я такой не умеющий играть сани раз э, хост ты издеваешься надо мной пожалуйста, почему не умеющий играть? Умеющий? <смех> ну ты же пишет от, мо от мотора. Шутка в сторону. Не писать от моего же имени, но ну, это смешно. Шаман геймс. Привет. Ребят, но ну это смешно. Вы понимаете, что это бред? То, что вы сейчас делаете. Саня Шаман геймс ахахаха ну это смешно. Не смешно, а мне нет. Сейчас в бан вас отправлю. что у меня аватарка не твоя. Day, Mayday, Mayday, пилот, Еще пилот? Хочешь? Прием, прием. вы меня слышите? Я сильно пострадал при Срочно что ты Я вышел? Найтба. Ч ⁇ рт от меня не случится. Слышь, не забудь нам. Слышь, не 8 Я не могу. Сынеш, аван-гейнс. Да, нужно. Меня отец выказанил. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. речти ТПС слыш слышдис Сиоар .ком слыш чинрыл собаками Бля Саня шаман Джимс сменник Хост сменник обратно Но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальных. А ты следи за развалинами. И не воруй. Угу. Кто бы говорил, он. Здесь нужна помощь. Найджи. Привет, друг. Добро пожаловать на стрим. Yeah. Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Гонщик. Что там у вас? Мы шли по чьим а следам и добрались. До... Города. Рот. Это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. А вот ступка с пистиком. Возможно Гонщик. для растирания лечебных трав Хост, хватит прикол Угу mm -hmm. В ступке остались осколки костей Надеюсь животных Угу, mm -hmm. надеюсь Снайпба HTTPS Слэш слэш www.donate Analerts.com Слэш ар слэш шаман друг антично Саня Шаман Геймс. Бан получит у меня, Саня, я из киберполиции и легко могу отправить повестку. Да-да-да, я, я сейчас я сам забан лично. Хочешь? Смешно. Найтба. HTTPS. слэш слэш дабл ю дабл точка Хост 553. Конечно, Саня, не веришь. Хост 553. Ты не пофигеваешь. больше Я его случайно разбанил. Хост 553. Случаем. Хост 553. Ты не попутал рамсы. Кто, я? Да ты попутал рамсы. https slash slash www.youtube.com slash general slash верер над permitted timers гонщик верни ему поверни ему ай блин. меня воскреси ли хост 553 рамсы за рамсы саню на пике точеные night by htps слэш слэш вики точка ком слэш клаб два ноль пять семь один четыре четыре четыре один там ну, одна фигурка, тут там там что-то есть 553 саня куда делась модерка а вот ты лишен, пока модерки на пару дней Будешь знать свое место точка ком собаками понятно хвост 553 саня модерку верни Хост Верни мразь. Верни <laughs> мразь, ты первый начал. Ты первый начал. Подожди, а где это? Хост 553. Ты офигел, я постоянно на твоих стримах сижу. На, не плачь. Это а просто. Ты тебя на решил рейпо. таким макаром наказать. Привет, друг! Добро пожаловать на стрим. Понятно? Mm. Все, давай. 553. И за это я лишаюсь подарки. Да, ты за это лишаешься подарков. 553 вот нормально вот именно там все пообновили кстати сейчас то что раньше было сейчас по-другому выглядит сейчас когда лишал модерки тебя и удалил только все я могу валить все пока куда ты Ты куда ид ⁇ пора возвращаться дай мне закончить помоги похоже что там написал хост Так, да. https //www.instagram.com slash 8 Хост пятьсот пятьдесят два. Саня мой аккаунт хост пятьсот пятьдесят три навсегда утери. Найф 2. HTTPS слэш slash дистюар точка ком слэш собаками. Почему утерян? Я просто разве Почему утерян? Нормально. Всё. Ты же писал от него. Имени. Тебя нету в бане, я могу не так тебе сказать. Хост 552. Потому что я его забонил сам. А, -а, -а. понятно. Найта. Самый косячил, сам расправляй. Привет, друг. Добро пожаловать на стрим. Понятно. Кост 552 А то он был какой-то взбэш, притворялся твоим именем, зачем это делать? Это ж ты, ж ты сам делаешь, господи Зачем ты это сам делаешь? Ты же сам это и делал Кост 553 На изи там же это дело сам себя и заблокировал. Логично. Нелогично даже, я бы так скажу. Так, там все. Так, нам ну, надо наверх. 552. Так в тф гонщик ты здесь. Так, пошли дальше по сюжетке. 552. Я не могу раззвонить свой аккаунт. Mm. Гонщик. Да. Ну и у тебя нет вс заблокированным, я его по увидел Хост 552. Зашибись. Mm. Хост 552. Ну ладно, потом найду. Mm. Сейчас никак. Не вижу 553. на нечего хост пятьсот пятьдесят три эхо начти слэш точка ком слэш собаками. 62. Его в чате нету, хотя вот его зачитывает. Mm -hmm. HTTPS, slash, slash, www.donatianalert.com, slash, ar, slash, шаман, другая Пост 552. А что будет, если я забаню свой okay. первый аккаунт? <в> <RC> Не знаю. DTPS slash slash 570 Здесь, если здесь развонь мой второй язык. Ну он у меня нет его в плане. Ты что-то путаешь. Полдать. Гонщик. То есть хост. Не было ничего в этом, я посмотрел. Который я заблокировал. Может, это была часть хост 552. Хост ну ты ж пишешь от него, все нормально. его нет. Ну, я тоже ничего не вижу. Ты не заблокирован этот у тебя хост. А если я тебя на время исключу из этого списка? Подожди. Найдба. Https://www.youtube.com/channel/veribrunatpermitedtimers. Я не вижу тебя в боне. 552 Ну давай проведем, но когда блокируешь этот аккаунт, то на следующий стрим все происходит нормально. Ну, ну только на этот стрим я тебя заблокировал. Потом вернется все в слышь свое. https сwww.instagram.com сэнермин8 <къем> слэш. Так 152. Кстати, у тебя была такая мысль пройти, и хоть сыграть в пятницу 13. най Да, была мысль, но она сейчас не пропадает, эта мысль. Не хочу. Давайте сейчас выберемся из этого кустарничка. Именно буду заканчивать. То мы сейчас за один стрим ее пройдем. А я хочу растянуть с удовольствие. Эйчтипс собаками. Предлагаю на этом моменте остановиться. Продолжить в следующей серии. Как вариант вам? Спасибо, кто приходил. не заканчивай стрим надо пройти полностью есть еще два части которые тоже надо пройти хм. хоть. Хост 552 давай ford на хоть не сегодня Хост 552 на вечер не не, не, не, не. уже все сегодня один только стрим, ребят меня сила покидают и это чувствую Привет, друг, добро пожаловать на стрим. я сохранил? Да. Хост 552. На час. не Хост 552. Не, не надо сейчас ходить обдаться, помочь. Нет. Давайте сегодня без этого. Я уже бесил. Лайнер, давай. прощаться 25 процентов за один стрим. Ну что страшного? На полчаса. Нет. Ладно, все, давайте. Подписывайся. Удачи. Всем, всем пока и всем удачи.